добрый день с вами Дана Бенуа и канал мои растения сегодняшняя тема кратон размножение черенками покажу на примере красивого кратона пиктум здесь мы видим 4 веточки соответственно можно сделать 4 черенка в каком месте лучше отрезать черенок так, чтобы вам было лучше видно Отступив от ствола 2-3 мм, срезаем веточку и отстраняем ее в сторону, ждем, когда подсохнет срез. За это время мы подготавливаем емкость. Нам потребуется 2 пластиковых больших стакана, фильтрованная вода комнатной температуры, ножницы и скотч. Спустя несколько минут его ставим в пластиковый стакан, наливаем немного воды, не больше сантиметра, этого достаточно. Накрываем сверху вторым пластиковым стаканом, все листочки аккуратно прячем и закрепляем с обеих сторон скотчем. Обязательно сделайте срезы на верхнем стакане в четырех местах. Этого вполне достаточно, небольшие, чтобы была циркуляция воздуха. Все, наш черенок заготовлен. Это кротон пиктум. И также есть у меня на черенковании протон тамара. Здесь еще меньше черенки. Также наливаем немножко воды. Только накрываем сверху не маленьким стаканом, а помещаем эти листочки, эти черенки в такой же большой стакан. И накрываем сверху также вторым стаканом. Почему, вы спросите, нужно большой стакан, когда маленькие черенки? Чтобы было больше воздуха, циркуляции Воздуха никогда не помешает. И также сделаете в четырех местах срезы. Это легко сделать ножницами. Закрепите обязательно два стакана вместе скотчем. И у вас будут такие черенки. Это мини-теплица. И Через две недели появятся корешки. Спустя две недели черенок дал корни. корневая система корешочки вышли хорошие, также у картона тамара вот. корни два черенка. Что делаем дальше? Снимаем верхние стаканы и еще недельку, Пусть наши кратончики постоят, привыкнут к новым условиям. То есть мы адаптируем растения, чтобы они отвыкли от повышенной влажности. Спустя неделю корни дадут еще больший рост. И уже в таком виде, как я вам уже показала, можно пересаживать в грунт. Далее подготовим грунт я использую торф с озерным сопропелем добавляю перлит немного песка и этого достаточно берем черенок за листья помещаем в стакан только не ставим на дно стакана а держим на весу добавляем в стакан земли Стаканчик немножко нужно потрясти, чтобы земля заполнила все пространство между корнями. И когда так трясешь, земля опускается. Так. Достаточно. Слегка уплотняем. Только слегка. Сильно не нужно. Это нужно для того, чтобы растение зафиксировалось, стояло устойчиво и чтобы корневой системе было легче сцепиться землей. Все, черенок мы посадили, стоит устойчиво, все прекрасно, все замечательно. Остается его полить и поставить в светлое место. Протоны не любят сквозняков, низкую температуру, поэтому на подоконнике его лучше не ставить. А на этом все. Жду вас в следующем видео. Пока!